Лев с колен и вуды идет вперед. Вперед, побеждаю вместе с ним. Я иду вперед. Ну-ка, лев, ну лев дай знак. Ну-ка, лев дай знак. Ну-ка, дай нам знать, что нам идти на правильном пути, и мы когда не сдаемся. Лев, из колена Иуды Лев, с колена иуды, Лев, Идет впереди нас. Лев, из колена Иуды, дай нам знак, что мы идем на правильном пути, и не упасть, не заблудиться никогда. Лев, из колена Иуды, дай нам знак, что мы правильно идем. Лена, Иуды, Лев, мы идем правильно, Лев, дай нам знать, что мы идем вперед и не сдаемся никогда, Лев, дай нам знать, что мы идем в правильном направлении с тобой.